Всем привет! Добро пожаловать в мою оранжерею. Сегодня мое видео будет о кратоне, или как его еще называют, кодиум. Сначала я познакомлю вас с этим растением, а потом расскажу, как я за ним ухаживаю. Данные растения распространены в Малайзии и в Восточной Индии, и на некоторых островах Малайского архипелага. Разновидности этого растения очень популярны, как декоративные культуры за особенно красивые листья. Является представителем семейства Малочайные. Наибольшей популярностью у цветоводов пользуется ненаучное название кодио, в переводе с греческого означающая «голова». Есть мнение, что это название происходит от наименования города, расположенного в Южной Италии. Однако в домашних условиях выращивают лишь кротон пестрый, а также его гибриды. Такой цветок является наиболее красивым из всех декоративно-лиственных домашних растений. Благодаря своей компактности он не занимает много места. И в части стран такой домашний цветок является хранителем домашнего очага. При этом он защищает жилище от плохой энергетики. Ну вот, я вас познакомила немного с этим растением, а сейчас расскажу, как я за ним ухаживаю. Моему растению уже более 10 лет, а то и, наверное, больше 15 лет. Он у меня такой старичок. У него здесь уже такой стволик, я вам сейчас разверну растение. Вот видите, какой у него ствол. Просто их же продают уже довольно-таки маленькими. А у меня такое уже деревость получилось. И мне он нравится, конечно же, красотой своих листьев. Я могу сказать, растение не очень такое требовательное и прихотливое. Но главное, конечно же, оно светолюбивое. Для него нужно выбрать самое светлое место. И тогда он будет вас радовать своей красивой листвой. То есть, если света ему будет недостаточно, он просто будет, ну, обычные зеленые листья у него будут, он будет мельчать и может приостановиться в росте. А на ярком солнце он может получить ожог. То есть, нужно выбрать золотую середину. Растение очень любит влажность воздуха. И его, конечно, рекомендуется часто опрыскивать или устраивать теплый душ. Но только теплый душ, он предпочитает теплую воду, как для полива, так и для опрыскивания. В общем, растение теплолюбивое. В летний период, конечно, нужно поливать обильно. То есть ему буквально просыхать, вот, наверное, ну, надо вот так примерно дать просохнуть горшочку не давать полностью просыхать потому что если полностью просохнет у него грунт то он начинает осыпать листья молодые листики могут осыпаться от недостатка влажности то есть благолюбивый но зимой его конечно лучше не переливать то есть осенний зимний период немножко снизить и так смотреть, чтобы до конца горшок не просыхал, а время от времени, вот, допустим, просыхает, его в душ поставить, и теплой водой пролить, и получится и полив, и ему здесь листики промоет и от пыли, и увлажнится. То есть он так прям очень ему нравится этому растению. Грунт универсальный. У меня он в этом кашпо уже, конечно, находится очень давно. Наверное, на следующий год я его буду пересаживать. Потому что, наверное, корешочки там хорошо уже разрослись. Но я уже сказала, что ему уже более 15 лет. Он со мной уже живет давно. И вот здесь, вот при переезде, конечно, он сильно поломался. То есть у него вот здесь вот видно, вот пенечки, причем стволик толстый, он был бы, наверное, еще выше. Но вот он, как бы, когда переломился, он начал хорошо давать боковые побеги какое-то время не рос, не рос, и вот сейчас вот он пошел в рост, начал выпускать красивые листья. Кротон любит, конечно, удобрения. Его нужно удобрять. Я его удобряю просто, вот как все растения начинаю удобрять, фертикой удобряю, а весенний, летний период, ну раз в две недели. Потому что кратон, он даже бывает в домашних условиях цветет. Ну, цветочки у него такие незрачные, мелкие, и как правило их лучше вообще убирать, чтобы свои растения не тратило сил на эти цветочки. Из вредителей его любит всеядный паутинный клещ. Но он, по-моему, вообще все, наверное, растения любит. Также вот и кратон. У него я боролась тоже с клещиком, на него нападал, ну, я просто фитовермом обрабатывала и все, ну, то есть вот, чтобы вредитель такой не завелся, его вот время от времени нужно устраивать теплый душ ему. ну, сейчас я нашла для него место, он у меня находится в ванной комнате, и ему там очень нравится, потому что там и душ, и водичка бежит, то есть влажность там повышенная все-таки. И вот он у меня стал расти прямо на глаза. Ну, В ванной, конечно, у меня есть большое окно, то есть там светло. Ну, как вы поняли, для оранжереи это, в общем-то, хороший выход. У него очень красивые листья, и если света ему будет достаточно, то он вот их выпускает вот здесь и с розовым, и с красным, и с желтыми прожилками. Такие очень декоративно смотрятся. Я, в принципе, и такие, они знаете, еще такие кожистые листья. Такие классные, в общем. Я, конечно, очень довольна этим растением. И, в принципе, я уже говорила, оно и неприхотливое. Не требует такого уж сильного ухода за ним. И, пользуясь случаем, хочу показать свою аллоказию. Она у меня совсем недавно, кто следит за моими видео. И посмотрите, я ее пересадила в новый грунт, и у нее появился новый листик. Я очень рада. Увидимся в следующем видео.